Зима вступила в свои полные права. Это не мешает поступать заказом на бурение скважин. Людям вода нужна и зимой, и летом. В общем, круглый год. Так что вот на выходных у нас скважина. Приготовили два фильтра. Просверлили. Еще не приготовили. Скажем так, подготовили заготовки. Вот раз, вот два. То есть бухта 100 метров. С каждой стороны просверлили отверстия, запаяли. Намотаем леску, намотаем сетку. И будут готовы два фильтра. Вот. Так что на этих выходных едем бурить скважин. Сейчас перебирал старую мукулатуру и нашел 3 рубля. Кто помнит Советский Союз, данные деньги, наши старожилы, отцы, деды, напишите в комментариях, сколько можно было прожить на данную трешку и что можно было на нее приобрести в магазине. Кто помнит в комментариях, отпишитесь, будет интересно вспомнить и сравнить с сегодняшними нашими тремя тысячами. происходит в труднодоступном месте. но Ну, тут, в, принципе, вот, в принципе, здесь оно не труднодоступное, нормальное место в доме, на улице зима. Температура плюсовая. Сейчас, сейчас мы покажем, сколько нужно место для ручного бурения. Пошел песок. Надо будет добавлять глину. С этим мы справимся. Так, вот рулетка. Ну-ка, Александр, давай замерим. Так, от одной лунки до второй. Метр тридцать, метр тридцать на, на... Метр 10. Нет, на 60 Метр тридцать на шестьдесят. Если здесь не было песчаного грунта, вот, покажи. Вот такого вот. То можно было лунки сделать поближе и вообще уместиться а, метр на шестьдесят, даже даже меньше. Палы вскрыли. Включили свет, вот спасибо Алексею, чтобы это. Теперь, чтобы вам съемку лучше производить, чтобы видно было. Два фонарика принесли, все, скважина окончена, 11.20, полчаса работы. Фильтр занесли в дом, чтобы в тепле полежал. Кем, где работал, Олег? Помбуром. Помбуром? Вот, поэтому он нам помогает. Да, опять да. Да, да, да. Да, да, да. себя, хорошие петли у меня сделай петлю еще вот открыть вот открыть ее она вот рядом сбавится что дать перо? не смотри Один. Да что-то упало, она перекрыла. Как деревяшку покрыть. Деревяшка не было. А? Сейчас забьешь штамбу. Нашли. Да. Пошла. Один, да. Не, Не, давай проходи заново все, всю кому вытаскиваю вот на улицу. Прогоняем стол скважины второй раз штангами. Включаю. Э -э -э. Упрется и согнется. И он твердый. давай давай Обставка номер два. Давай-давай-давай-давай. Погнала метка. Здесь должна быть. А, вот. Фух! Фу. Бывает такое-бывает такое. Бывает такое. А в метре от земли, метр вниз были камешки. строительный мусор. Когда шланги доставали, камень или два, Осыпались вниз и перекрыли ствол скважины. Начинаешь обсаживаться, упирается в камень. Фильтр его подбивает камень, и камень ничего в распорку встает. И все, ничего не сделаешь. Труба не идет. Были бы трубы железные, пробили бы. Труба полиэтиленовая, PND-32, мягкая. Тем более постояла в доме, теплая стала, начала гнуться. Все, пришлось доставать трубу и заново делать проходку еще одну штангами. Сделали проходку, все это прочистили. Пол скважины. Камни эти все загнали вниз. Вот второй раз, второй раз обсадились. Такое бывает, как бы рабочий момент. Вот пришла чистая вода в обои скважины. Можно выключать. Засовывать компрессорный шланг, прокачивать компрессором. Витя, выключай! Вот она пошла грязь, жижа. Сейчас я сниму ствол скважины. Почему у нас первый раз не получилось обсадиться? Вот там видно. Вот он, красный кирпич сбоку торчит. да? Вот он, увеличиваю его. Вот он, раз. Потом там была какая-то деревяшка. И все это перемешалось с глиной. И перекрыло скважину. И поэтому первый раз мы не обсадились. Вот еще раз, вот он. Его прям отчетливо видно. Так что осторожнее, осторожнее. С такими вещами пошла пошла как Алексей впечатление нормально Это для тебя такие скважины смешные наверное да ну стороны конечно какие самые большие скважины вы бурили глубиной я имею в виду 120 метров 120 метров да. по времени сколько 3,5-4 часа Это вообще такие да нереальные сроки прям у вас Думаю, ну, мы гео геофизика. Ну да просто вниз диванули, карата да? Как здесь Кар... Ага, ага. Вот каратас пробурим, в косну с детонаторами опускали провода. Отстрелялись, вытащили всё, законсервировали ее. Значит, самая большая, если у вас была, да, глубокая? Да. Работа интересная была? Ну, ничего, нормально. Бери больше километра по количеству <смех> Ну это да. <смех> <смех> Угура ну, так. Ну на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. Не забываем про колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи и пока.